Банде Гуру Пададанда Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прпумбанденитам Саходитам Си क पव के पा पता पाबने भवविन मक कर ब प ग के पा म ब Шновактипаде деви шаттваттойи наму нама Нараяно намаскитто норинче иванороттама Девингсара сватингва самтато жайоумдире Шанкитане Кришно кату будеше Гоурья патрасшо пркасанеча Бхакти прамадакш Jagodvarno, дейям сада при вавагном обистдухам, тетаспадам сиваринчанутам сараням, виита тим понутавалува дипутам, Беспреждий, такими приготовоюшь, мадар, Пуранам, Рагаро, Сасагиро, Саро, Сарадиками, Кадан, Камкрос. Кришна Чайтанна Прабху Нетанам. Сият Дейтогада, Шьядой дада дарасива сади хи Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Азанулами тобу жовканка, буда то санкета не квиторо камала, ташо. Вишам бару, каруна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Бааванурупе н сада нраам, Ганга таранграмания Баги саджушшва дани, лакшмири жас чавакшаси, ясьяасте Рамура, Мари, Мари, Джива, Мани, Шики, то, что ухидал, Джонни Шуди Хантарава, ЖЕВА МАИ СЕКИТА САУХИ шуди ЖАНЕ СЮДИХАНТАР ВАРТИ КЕСЮ ГЕХЕ СЮДЯЯТМА НАПРИТИ ЮКТА ЯВА ДАРТА ГОСТИ Боти. ПАТИ, ШРИ ШРИЛА СИДХАНТА САРАСВАТИ СКАЗАЛ что обусловленная душа не видит недостатков, своих собственных недостатков. Она выискивает недостатки в других. Такова ее природа — видеть недостатки в других а в себе не видеть. Поэтому она не может исправить себя, изменить себя, не может прийти к Бхагавану или обрести бхакти. Потому что она занята тем, что выискивать недостатки в других. Во мне может быть недостаток, тысячи недостатков, тем не менее, я не вижу их. Мне необходим кто-то, кто укажет на них, такие как, так, так, так, так, как Гуры Вашнавы могут это сделать. Обусловная душа ищет в душе. Да, обусловленная душа ищет недостатки в другой обусловленной душе. Та обусловленная душа ищет недостатки в другой обусловленной душе. Но чистые преданные, гуру, вашнавы, не имеют недостатков. И из-за своей любви они указывают на недостатки. Они говорят, «Сын мой, если ты готов исправиться, я помогу тебе». Потому что... Когда ты избавишься от них, ты сможешь достичь Бхагавана. Но пока этого не произойдет, это невозможно. Бхагаван находится на такой платформе, где не разрешены недостатки, где не разрешены пороки в сердце. Соответственно, ты не сможешь достичь его. Прапупа часто цитировал, повторял эти слова. Прабхупад вновь и вновь повторял обусловленным душам, что не нужно выскивать недостатки в окружающих. Возможно, кто-то совершает ошибки, но у нас нет права критиковать его или ее. Потому что, если вы все-таки будете это делать, все его плохие качества перейдут к вам. Когда обусловленная душа оскорбляет кого-то, она концентрируется на недостатках этого человека и, соответственно, вбирает в себя его качество в этом мире все тонут в океане материальных качеств это мир океан трех гун материальной природы никто не может сказать что он свободен от влияния трех гун Только чистые преданные хотят помочь, обусловленным дживам, и привести их к Бхагавану. Поэтому я объяснял каждую шлоку Упады Шамрите много дней, на протяжении многих дней. Рупа Госвами указывает что на то, что чистые преданные Госвами контролируют свои органы чувств, потому что они полностью предались. Тот имеет право контролировать, наставлять, давать наставление всему миру, кто стал Госвами. Тот, кто держит все органы чувств под контролем. Тот, кто контролирует побуждение говорить признак чистого преданного заключается в том что если вы его ночью разбудите в два часа ночи и скажете, расскажите Харикатху, и он без всякой подготовки начнет это делать значит это подлинный саду Вачовиган — тот, кто контролирует побуждение говорить. Тот, кто контролирует свой ум. Никто не должен лгать. Все. Каждый в этом мире претерпевает какие-то влияния. Либо язык, либо уши. Все наши чувства постоянно хотят наслаждаться. Никто не хочет жить без наслаждений. Мы даже в страшном сне этого представить не можем. Жизнь без наслаждений. А наслаждение — наша жизнь и душа. Но как же можно живое существо вырвать... Из наслаждения. Я могу позволить духовные наслаждения, но материальные наслаждения недопустимы. Возможно, многие из этого воспринимают меня как своего врага, но что поделать? Доктор должен делать операцию больному. Сейчас есть а анестезия, которая обезболивает, но в давние времена, 50-40 лет назад, использовали снотворное особое, которое нужно было вдыхать. А еще раньше делали без всяких обезболивающих операций. И больному было очень больно, и от боли он мог пинаться. Несмотря на то, что доктор помогал ему, Помогал пациенту, но пациент мог пинаться, драться. Когда Прабхупад был маленьким, 7-8 лет, один из его родственников схватил его за руку и куда-то повел. Пешком они пошли. Какой-то родственник дядя, не сказано, не упомянуто, кто именно это был, он повел его за руку по улице. Между тем, Прабхупат услышал, что кто-то кричит. Он спросил э -э, дядю, кто кричит? О, да это же <т guard> это госпиталь, тут больница. А, ветер ветеринарная больница, ветеринарная клиника. Тут лечат э, животных. Сейчас кричала лошадь. Но что с ней случилось? Возможно, доктор оперирует ее. В то время операции производили прямо на улице, не было еще зданий, и лошадь очень кричала. Пять-шесть человек держали ее, а доктор делал операцию на лапе. На копыте. Но лошадь этого не понимала. Она не понимала, что доктор пытается ей помочь. Она думала, что ее убивают. И из этого случая Прабхупат извлек урок. Он понял, что такого положения в условной душе, если я хочу произвести вам операцию на сердце для того, чтобы освободить вас, вы будете драться. Никто не хочет принимать лечение. Многие могут прийти ко мне, но никто не говорит мне, что я на 100% вручил вам себя, вы можете делаться, но все, что захотите, производить операцию, какую вы посчитаете нужной. Именно поэтому наша хроническая болезнь так глубоко засела в нас и развивается. Крайне сложно разрешить эту проблему, излечить ее. И живое существо привыкло слушать свой ум и делать то, что она хочет. Прабхупад говорит, что если вы его находясь в обусловном состоянии, выскиваете в ком то недостатке, вы концентрируетесь на этих плохих качествах человека, и они естественным образом переходят к вам. Вы тем самым общаетесь с ним, медитируя на него. Возможно, вы и сами тоже падшие, но вот этот человек, возможно, еще больше, более падший, чем вы, и из-за того, что вы обращаете внимание на его недостатки, концентрируетесь на них, они переходят к вам. И заставят эти его недостатки в конце концов вас спасть. Поэтому никто не имеет права критиковать других. Потому что все мы в океане материальных страданий. Прабхупад говорит, что нет права даже оказывать давление. А, нет, простите. Наоборот. Хвалить. Нет права даже... Мы не должны даже хвалить, говорит Прабхупад. Потому что, когда вы хвалите какого-то материалиста, вы также концентрируетесь на его качествах, материальных, может быть, хороших, тем не менее, материальных. Тогда к вам может перейти, могут перейти и плохие его качества. То есть живое существо так или иначе постоянно приносит новые и новые проблемы в свою жизнь. Right. Поэтому Прабхупад говорит, что не нужно ни критиковать, ни хвалить обусловленные дживы, обусловленные душа. Вселенная состоит из пракрити, природы. И пуруши. В нашем сердце две, два пуруши. Первое это, это параматма, сверхдуша. Это в, вездесущий пуруша. А вторая пуруша это дживатма. Почему мы называем дживатму пурушей? Потому что она в ней также есть ложная эго. То есть в ней тоже есть эго, но она ложная. Поэтому в нас два пуруши, но мы не видим их. Мы не знаем, но с самого нашего рождения мы постоянно их ощущаем. Это параматма и дживатма. Параматма просто наблюдает. пристально наблюдает за всеми нашими делами, за всем, что мы делаем. Если мы делаем что-то неправильное, что-то нехорошее, когда никто нас не видит, параматма видит. И никак этого не избежать. Как когда вы на компьютере работаете, между тем, между делом нужно время от времени сохранять, сохранять свою работу. Если вы не сохраните, то может пойти что-то не так, и она пропадет. Таким образом, все, все, что вы делаете, все ваши качества под пристальным присмотром Бхагавана. Когда вы врете, когда вы говорите правду, все это знает Параматма. И в соответствии с вашими делами, в соответствии с тем, что вы делали в этой жизни, вы получите результаты в своей следующей жизни. Прабхупат объясняет, что здесь повсюду Пракрити, природа Пракрити, и наше тело также Пракрити. То есть наше тело также состоит из природы, имеется в виду, что состоит из а, природных элементов. Все здесь состоит из материи. Но из-за влияния майя атма думает, что это тело мо. Такое влияние майя. Вы вынуждены думать, что этот дом мой дом, это тело мое тело. И вы чувствуете, если кто-то про что-то плохое говорит, вы чувствуете, что вас оскорбляют. Но в действительности нет ничего общего о вашей чистой атмы с материальной природой. Ничего общего. Абсолютно никакой связи с материей. Тем не менее, Дживатма выстраивает очень близкие, тесные отношения со всем, что ее окружает. Еще один момент. В этом мире бесчисленное количество атм. Какие-то атмы входят в ваше тело. То есть одна атма входит в одно тело и говорит, я из Бразилии, другая атма входит в другое тело и говорит, я из Америки. Бесчисленные вариации. И так атма входит в тело, и поэтому человек, поэтому появляется ложное эго. Но если бы не было атмы во всем мире, ни одной атмы. Природа не смогла бы сделать ничего. Природа, материя, казалось бы, и могла бы быть. То есть материя проявляет ту или иную активность лишь благодаря присутствию атма, души. Махапрабху приводит пример. Тело — наша материальная материя. Когда атма входит в тело, всегда приходит и параматма, потому что атма и параматма — закадычные друзья. Где атма, там и параматма. После того, как атма выходит из тела, тело сжигает в крематории или и потом развивает прах по Ганге. Но суть в том, что если атма входит, принимает какое-то тело, тело животного, тело человека, какого бы то ни было, она действует, она чувствует, она чувствует холодно, жарко, что-то хорошо, плохо. Но кто? Кто именно чувствует это? Это же тело материальное, это материя. На самом деле оно испытывает какие-то чувства лишь благодаря присутствию Атмы. Возможность чувствовать у нашего тела есть только лишь благодаря присутствию Атмы. Чатанвасту. Если бы не было Чатанвасту, если бы не было души внутри, не было Атмы, мы бы ничего не испытывали, ничего не чувствовали. Не было бы атмы, если бы тело закрещенело, мы бы ничего не почувствовали. Оно бы ничего не почувствовало. Итак, суть в том, что Атма, атма населяет всю планету. Именно поэтому весь мир наполнен жизнью. Деревья, на деревьях растут фрукты, деревья дают фрукты, а животные повсюду бегают, потому что атма руководит ими, то есть имеет в виду, направляет их. Поэтому ты говорит, что природа и бесчисленные атмы, нельзя сказать, что они соединяются, объединяются, То есть лишь благодаря присутствию Ахмы все движется, все совершает те или иные действия. Махапрабху приводит пример. Господ железа темный холодный, но если вы поместите его в огонь на долгое время, он примет природу огня, он изменится, он покраснеет, накалится. Он накалится и покраснеет. Почему? Потому что качество огня перейдет на кусок железа. Кусок железа сам по себе инертен. Это просто кусок материи. Но и огонь также материя. Тем не менее, Огонь обладает особенностью. К этому я вернусь чуть позже. Также и ум. Ум, несмотря на то, что он материален в настоящий момент, когда мы станем чистыми преданными, он одухотворится. А Но Бхаксандра Тор объясняет, что наш ум это Чидабхас. Так же, как бывает нам абхаз, так же и ум чидабхаз. То есть Махаппору объясняет, что когда на долгое время я погружаю кусок железа в огонь, качество огня переходит на кусок железа, и железо меняет свой цвет, и меняет температуру. Как правило, в обычном состоянии железо холодное, но теперь, после соприкосновения с огнем, он может обжечь вас. Сам по себе огонь ничего не может прожечь, но после соприкосновения с огнем он может прожечь что угодно. Точно так же ваше тело можно сравнить с... Инертным куском железа. Постарайтесь понять этот замечательный пример. Атма вошла в наше тело. Позднее мы поговорим об одной удивительной главе из Бхагаватам. Итак, если мы, когда Атма входит в тело, она также меняет материю, меняет тело, точно так же, как кусок железа. Также качество Атмы проявляется в теле. Через органы чувств. Качества вашей атмы проявляются в теле. И вы видите эти качества через органы чувств. Например, речь. Мы можем сказать, что вот он что-то сейчас что-то сказал, он что-то говорит. В соответствии с тем, что вы делали в прошлой жизни, вы накопили какие-то самскары. И теперь, в настоящий момент, атма, которая в вашем теле, она же раньше была и в других телах, она чем-то занималась в прошлой жизни, и естественным образом у нее накопились определенные впечатления, самскары, привычки. И из-за этих самскара наша атма нечиста, потому что мы обусловлены. И из-за этих впечатлений из прошлого мы становимся либо злыми, либо добрыми. Мы перенимаем качество. То есть эти качества проявляются в нас, через органы чувств. Вы осуществляете ту или иную деятельность в соответствии со своими прошлыми самскарами. Но в тот день, когда по милости гуру и вайшнавов атма освободится, благодаря милости гуру и вайшнавов и вашей духовной практике осквернение уйдет, и вы увидите, что ваша атма стала чистой чит, чистой чит-атмани. Бхагаван Такура объясняет, что тогда вы осознаете все, потому что Май больше не будет влиять на вас. Итак, Атма сама по себе чиста, но для того, чтобы вернуть ее первоначальное состояние, нам необходимо совершать баджан. Многие люди получают образование, учатся, но пока они не осознают, что моя атма вечная слуга Кришны, все их образование равняется нулю. Человек может обладать каким-то хорошим образованием, но если он не понимает, что он находится под влиянием Майи, что его душа вечная слуга Бхагавана, его образование бесполезно. Дживатма путешествует жизнь за жизнью, она совершает парикраму, по материальному миру, и это длится с незапамятных времен. Порой Джаватма входит в лана матери, рождается, умирает. Это слова Шанкарачарья. Дживатма рождается, а затем умирает. Но если вы по-настоящему разумные, Почему бы вам не совершить вриндаванадхама надхама парикраму, которая остановит этот цикл рождения и смертей? Ведь суть парикрамы, конечная суть парикрамы — это бхакти. Но если вы совершаете ее под руководством чистого преданного, это именно тот вид бхакти, при помощи которого вы сможете излечить все свои органы чувств, одновременно, но лишь если вы сможете, если вы достаточно стойкие, чтобы это вынести. Вы говорили, что сп... Сп... Сп... Сп... Сп... спрашивали о тех, кто уже в возрасте. Я на этот счет могу привести пример. Один профессор уже был в Варанасе, он давал замечательные лекции. Я сам был в, этом... в институте, где он работал. В институт находится на. занимает огромную территорию. или он находится вдали от города. Ну, то есть до него нужно до института добираться на мотоцикле или на рикше. И профессор этот жил рядом достаточно с институтом 20-30 минут. И каждый день он ездил домой на обед. Он принимал обед в Чапати и так далее. И возвращался на работу. Однажды... Профессор приехал с института, помол руки, ноги, сел принимать просад. А жена приготовилась служить, то есть накладывать, накрывать на стол. Она накладывала ему обед, а а он, он закричал, очень сильно разозлился, когда начал есть, почему нет соли, нет соли. А жена испугалась, что, что я такого сделала? Я же могу тебя просто подать, зачем ты так злишься? И он все выбросил в гневе. Всю тарелку перевернул. Ж жена не была такой образованной, как ее муж, тем не менее, она хорошо знала своего мужа и начала говорить, «Я знаю, что ты профессор веданта, соответственно, ты должен...» Знать веданту, то есть иметь в виду, ты должен а, наслаждаться, и ты, ты должен испытывать вкус к веданте, но ты хочешь наслаждаться сабджи и м, чапати, ты не хочешь наслаждаться, не стремишься наслаждаться брамой, ведь ты, несмотря на то, что ты великий ученый веданте, и когда этот профессор услышал слова жены, он навсегда уже изменился. Он не ждал, не ожидал того, что не ожидал, что жена может сказать такое. То есть она преподнесла ему замечательный урок. Те, кто занял, наш Кешава Махарадж давал особое наставление тем. Особенно тем, кто занимал какие-то управляющие посты в Мадхе. Вы создаете правила, но не следуете им сами. Это неправильно. И Махапрабху никогда не учил нас лишь на словах. Он всегда все подкреплял собственным примером. Точно так же Шила Прабхупада. Прабхупада в точности следовал Махапрабху. Если бы не было Махапрабу, но только Прабхупада пришел, тогда мы в точности имели бы полное представление о читании Махапрабху. Но сейчас мы стремимся проповедовать то, что нам нравится, стремимся изменять философию в соответствии с нашими удобствами, с тем, что, как что, с нашими выгодами. Вчера я рассказывал о том, как Махапрабху начал совершать парикраму. Он на какое-то время остановился на Крурагате, предложил поклонное Буттешвару. Я уже говорил, что Махапрабху вначале пошел в Мадхуван, затем в Талаван, Кумудван, Бахулаван и так далее. Но сейчас Махапрабху пришел в Арит. Это то самое место, где находится Радха Кунда и Шьяма Кунда. Деревню называют таким образом, потому что там был убит Ариштасур. Поэтому называют деревню Арит. So uh, Скоро будет особый день, особый uh, Титхи, день явления Радха Кунды. Конечно, Радхакунда существовала всегда. Тем не менее, мы празднуем день ее появления. Махапрабху спросил одного из местных жителей, не мог бы ты подсказать, где тут Радхакунда, кто Тот ответил, я не знаю. И у многих так спросил Махапрабху, но никто не знал. Тогда Махаправу пошел в поля, взял оттуда воды и начал прославлять Радхакунду, возносить ставу и стути, окропил свою голову. А затем Махаправу пошел в близлежащее поле и сделал то же самое. Там он прославил Шья Местные жители с удивлением смотрели на него. О, наверняка рада Кунда, Ишьяма, Кунда находятся здесь. Потому что все шастры гласят, что они должны быть здесь. Возможно, они просто исчезли с видения со временем. Но Махапрабху он выглядит как Кришна. Наверняка ты и есть сам Кришна. то, как Он выглядит, то, как Он говорит. Очень похоже на Кришну. Новости распространились повсюду. Впоследствии Рагунадас Гасай ну, пришел туда, на Радхакунду, на Шьямакунду, и по его желанию... По желанию Махапрабху, Рагунат Дазгасвами восстановил Радха Макунду. Какой-то богатый человек сделал пожертвование, и с, момента, с того момента мы четко знаем, твердо знаем, что именно там находится Радха Макунда. Мы очень удачливы, что у нас есть возможность сделать парикраму вокруг этих кунд, брать, окраплять свою голову из этих священных мест. Потому что Радхакунда — это сама Радхарани. Ведь это там сама Радхарани пребывает, поэтому мы окрапляем свою голову с почтением этой водой священной. Простите, нашей Гуру Варги, Бхактина Такур Правхупад, учат нас, что Радхакунда не отлична от Радхарани, поэтому у нас нет права касаться своими стопами, своими ногами Радхакунду ее священной воды. говорится, что, тем не менее, что тот, кто примет омовение в Радхакунде, получит огромное благо. Так что же делать для того, чтобы... Э, то есть решение этому, это то, что делал Прабхупада. Он э, окроплял свою голову с почтением, но сам целиком не принимал омовение. То есть э, наша Гуруварга учит нас, как поступать в такой ситуации после этого Махапрабху пошел на Гирирадж Гавардхан. Он захотел сделать парикраму. День за днем Гавардхан уходит и соответственно уменьшается. А 500-600 лет назад я думаю, через пятьсот-шестьсот лет а Гирирадж Махарадж больше не будет видимости, мы не сможем его видеть больше, потому что большая часть Гирираджа уже под землей. То, что мы видим сейчас, то есть это его верхняя часть, то есть основная его часть ушла под землю. Соответственно и периметр его уменьшается, и ширина и высо... и длина и высота уменьшаются из-за того, что Гирираш уходит под землю. И в настоящий момент длина Гирадж Гавардхана составляет 25 километров. Но в то время Гирирадж был значительно больше. Он был настолько высоким, что когда солнце садилось, тень от Гирираджа. Это Этому из подтверждения в шастрах, тень доходила до Бутешвара, до храма Бутешвара. А он очень далеко, 20-25 километров от Гавардхана. То есть он был настолько огромный, что тень Гирираджи достигала, до, до достигала Бутешвара. Настолько высокий. Сейчас он уходит под землю из-за проклятия. Но, ну, конечно же, это было устройство Бхагавана, пожелание Бхагавана. По власти Амуни проклял Гирирадж. Поэтому он уходит под землю. Также в Шастрах сказано, что через 500 лет мы не сможем увидеть ни Гангу, ни Ямону, ни Сарасвати, ни Гирирадж Махарадж. Мы сейчас невероятно удачливы, потому что мы можем все это лицезреть, принять омовение в этих святых водах. Почему они исчезнут из виднее, из-за грехов, из-за весь мир покрыт грехами? И со временем ситуация будет ухудшаться. И Гарангамухапрабху очень хотел совершить парикраму, потом, Говардхану, потому что а, Мадвендра Пурипат делал это. Мадвендра Пурипат ⁇ это главная колонна Гауди-Вашнавского сообщества. Это фундамент. Мадвендра Пурипат трансцендентен, и он совершал гирираж, парикраму Гирираджу. Я хочу прославить его, чтобы вы поняли, кто такой Мадхивендра Пурипад, кто такой Гирирадж и кто такой Шринаджи. Итак, Мадхивендра Пурипад, совершив Гирираджа Парикраму, присел рядом с Говинда Кундой. Он ни у кого не просил пищи. Он на самом деле... Ничего никогда не просил. Если кто-то что-то давал ему, да, точнее, кто-то -то давал ему молоко, молоко, он принимал, он пил, а сам по себе ничего не просил. Никогда не просил ни, чупать, ни сам не сам Сабджа, ничего, потому что он был сам удовлетворен, он был сыт, потому что он был полон бхакти. В читании сказано, что у него не было ни жажды, ни голода, ни желания спать. Его тело было трансцендентным. И так, совершив парикраму, он присел, наступал вечер, он сидел под деревом и повторял харинам. Между тем пришел один прекрасный мальчик и спросил «Баба, ты ничего не просишь, ни Шапати, ни Сабджи. Здесь вот я тебе молока принес. А Мадвендра Парипат спросил, откуда ты знаешь, что я голоден? Ну, как я знаю? Вот там вот Матаджи она набирала воду с ковенда и увидела тебя, говорит, увидела, что ты не просишь ничего ни у кого, и сказала мне отнести тебе молока, поэтому я принес, и он вручил ему молоко, Маденрапурипат взял его и загляделся в лицо, загляделся на лицо этого мальчика, он был настолько прекрасен. Но это был, и это был сам Кришна. Он сказал, ты пей, а я пойду, потом я приду за игрушечком. У меня много дел. Мадэндра Пурипат выпил молока и просто обезумел, потому что это было божественное молоко, как камрита. То есть сам Кришна дал ему молоко, соответственно, он был трансцендентным. Он попил, допил молоко, помыл горшочек, приготовил, чтобы вручить его мальчику, но мальчик никак не приходил. Уже почти наступила ночь, Валитра Пурипад повторял святое имя, а между тем он задремал. Не уснул, просто задремал во сне пришел этот мальчик и сказал, «Я тебе принес молока сегодня». «А кто, кто ты?» «Я Шринаджи, Кришна». «Ты Кришна?» «Я на самом деле здесь, в лесу». И во сне Гопал схватил Мадавендру за руку и повел в лес. Вот, вот, именно здесь я нахожусь. И долгое время жара и дожди мучают меня. Ты, поэтому достань меня из-под земли, и я жду, жду, ждал все это время Тебя. «Долго-долго я ждал тебя, когда Мадевендра придет и начнет служить мне». Когда Я ждал, когда ты придешь во Вриндаван, и наконец-то ты пришел. Мадхивендра Парипат проснулся, утром он созвал всех Бравджаваси и рассказал о своем сне. Они пошли в лес, срубили деревья и действительно увидели, что там под землей был закопан Шринаджа Махарадж. Мадринда Пурипат начал рыдать. Он обнял божество. И божество было очень тяжелым, все, но все, объединившись в смогли вынести его из леса. И по наставлению Шринаджи они поставили его, то есть принесли его на вершину Гавардхана, построили небольшой храм там, и по наставлению божества, по наставлению Господа, Мадвина Рапурипат начал поклонение. Они вначале омыли божество, потому что оно все было в глине, ведь долгое время пролежало под землей. Затем провели хишеку Шинаджи устан... провели церемонию, устан... церемонию установления. Тем не менее, он самопроявленный. Нанесли на его тело сандаловую пасту. Когда Махапрабху совершал паликраму, он захотел получить даршан Гапала Шринаджи. Но Махапрабху думал, Гирирадж Махарадж это сам Кришна. Посмотрите, этот урок преподносит нам сам Махапрабху. Он размышлял, как мне увидеть Шринаджи. Ведь я не могу касаться стопами, своими ногами Гирираджи. Как я могу забираться на него? Он думал, размышлял об этом, когда совершал парикраму. То значит, я не увижу Шринаджо. Несколько дней Махапрабу думал об этом, размышлял. Между тем, Шринаджо Махарадж затеял игру. Кто-то из местных <laughs> кто из местных ä, пустил слух, что сюда надвигается мусульмане, которые хотят разрушить божество Шринаджа, его необходимо спасать. Когда мне было немного лет, совсем когда еще был маленький, в газетах писали, что кто-то кто-то в шутку сказал, пусть тел слух что высокая башня, находящаяся в Дели, то есть по ней она настолько высокая, что можно на нее забраться и увидеть весь город, как на ладони. И кто-то в шутку сказал, пусть услух, что вот эта башня скоро упадет, что нарушится. Эта новость разлетелась повсюду. И люди стали спасаться, все бежали от этой башни. Но на самом деле, это, эти новости, то есть этот слух не был, не был правдивым. У людей началась паника, они бежали оттуда, и из этого сотни людей умерли. То есть там была какая-то невероятная давка. Но башня даже не собиралась падать. И тут произошло нечто подобное, по желанию Бхагавана. Новости эти разлетелись, подобные сплетни, и все Браджаваси, Браджаваси побежали к Божеству, взяли Его, чтобы спасти, чтобы спрятать. Они спустили Его с Гирираджа. И отнесли его в соседнюю деревню, которая на большом расстоянии ситуации, находится от Гирираджа. Итак, божество снесли с Говардхана и на время Божество по желанию божества его оставили в доме преданного у подножия Гвардхана. Махапрабху очень обрадовался этому. Я смогу получить даршан, божество. Ну, конечно же, это все Махапрабху сам и устроил, потому что сам Махапрабху и есть Шринаджа Махарадж. Просто для того, чтобы обучить нас. Он все это устроил. Махапрабху говорит, что те, кто по-настоящему возвышены, никогда не станут забираться на Гавардхан, но хотят при этом получить даршан Шринаджи. Время от времени Шринад Махарадж являет подобной лилы. Кто-то опять пускает какой-то слух, что какие-то проблемы, и он сходит вниз, спускает божество, чтобы спасти его. И он дарует Даршан своим преданным. Кто-то, есть люди, которые берут гираджи-шилы и уносят домой и начинают поклоняться. Но в шастрах сказано, что если кто-то берет. Шила сирэжика Вардхана должен положить туда кусок золота в точности, когда должен соответствовать в точности весу камня. Итак, Махапрабху получил даршан Шринаджи Махараджа и продолжил парикраму. Он посетил Многие места, но в действительности нет информации в деталях о том, как он, где именно он был. Но, к примеру, в Бхакти кое-что сказано. Там также рассказывается о паломничестве Рагава Пандита. Шниваса of Mahaprabhu, by the help of Это слова, строки из в которых говорится, что по наставлению читания Махапрабху Рупа Санатана, Арагунатх, Джива вами, Гапалабата открыли святые места Браджа. До, до прихода шести Госвами во Вриндаван Никто не знал, где, какое святое место находится. Они были сокрыты. Как я уже говорил, было пять тысяч священных кунт. на сейчас Браджатхама постепенно постепенно сокращается уходит от, нашего, now, из нашего видне как только завершилась два пара юга и началась каль юга вернемся чуть-чуть назад, в это время панча Пандавы приняли решение возложить ответственность, возложить правление на Парикшит Махараджа, а самим уйти. Парикшит Махараджа, на Парикшит Махараджа была возложена ответственность за все государство, за вс всю планету. Они на Панчапандаву, прежде чем уйти, назначили Фрикшит царем. А Бхаджанабху, своего старшего сына Юдхиштир, назначил как назначил царем Мадхура. Когда Кришна покинул Мадхору, она опустела. Так же, как в случае с Рамачандрой, когда он оставил Айотхю, он освободил все дживатмы, которые находились там. Это Это факт, доказанный факт. Когда Кришна ушел, он также захотел забрать с собой всех своих спутников. И все ушли вместе с ним. И Мадхура превратилась в лес. Враджанабха плакал, переживал, что... Он говорил, я царь леса, тут никого нет. Что мне делать с этим лесом? И Парикшит Махарадж, в конце концов, принял решение послать туда большое количество людей. То есть что-то им предложить, что вот у вас, вам что-то дадут, дадут земли, дадут какую-то собственность, только чтобы вы там жили на земле Мадхора. И пришли люди с северной Индии и из других мест. Таким образом, <смех> это люди, которые пришли, они, но теперь они считают себя Браджаваси. На самом деле, они таковыми не являются. Они пришли с других земель в Мадхуру. Конечно, какие-то изначальные проживаси также when, там also, есть, но our, их совсем, совсем uh, немного. Помимо этого. Uh, Парикшит Махараш пригласил Васишта Муни. Они попросили Васишта Муни, чтобы он рассказал о славе Мадхуратхамы. И Васишта Муни дал наставление Брахаданапе: "Ты должен" восстановить, открыть места walk, лил Кришны. Кришна тогда еще совсем so, недавно ушел. Прошло немного времени. You you must you must Лиласа, Лиласа. Лиласа. Лиласа. Ты должен обойти всю Мадхору и найти места, где Кришна совершал лилы, игры. И так по наставлению Васильсха Муни сделал это. Вместе с Браджаваси они... Посетили различные деревни, обескали все леса и открыли все эти священные места, все священные места игр Кришны, и Радха Кунду, и Шьяма Кунду, и так далее. Бражанабха хотела установить божества. Так же, как Шинаджи Мухараджи, о котором я только что говорил, который нашел Мадхвентр Порибат, на самом деле установил Браджанапха. А на берегу Манасиганги есть божество по имени Харидевджи. Вы слышали о нем? Неужели вы не знаете? И вот также установил Браджанапха. А и огромный Баладев, Мухараджи, божество находится на границе Бража Я часто so, посещал это место. Его также установил Бража Баджана. Харидев, Харидев, Харидев, Баладев. Все, все эти божества установил Баджара То есть он все восстановил, так, как будто бы... То есть то, что он как будто бы по шагам Кришна ходил, по стопам Кришны. И открывал все места Игорь Кришна. Все, все в соответствии с шастрами. Он читал шастру обсуждал с Браджаваси, консультировался с Анатаной Госвами. Они вместе читали, изучали шастры и находили то или иное святое место. Итак, благодаря усилиям в были открыты пять тысяч восемь кунд. И все было восстановлено, и все знали, где какая лила произошла, кто участвовал, принимал участие в лиле. Все это они отыскали, всю эту информацию и открыли. У них было очень много терпения. В настоящий момент у людей его не достает. Они, у них было очень много терпения. Они, они не ели, не пили. С деревьев срывали плоды и так питались. В то, время, в то время... То есть там были леса, там какие-то уединя... отдаленные деревни были, но в основном это была заброшенная территория. Но, то есть потом, после этого прошло много времени, и к тому времени, как Махапрабху тогда пришел, уже очень многое было стерто, то есть имеется в виду утеряно. И именно поэтому Махапрабху дал наставление Рупи и Санатане Шести Госвами восстанавливать святые места вновь. И благодаря им мы знаем о этих местах. Посмотрите, ну, конечно же, со временем, с течением времени, мы меньше и меньше имеем возможность видеть Хаму Гиржараш уходит под землю, а посмотрите на состояние Ямоны. Она также исчезает. Итак, если мы сейчас не воспользуемся нашей удачей, никто не знает, будет ли у нас такая удача в следующей жизни. Нужно в этой жизни использовать те, те возможности, которые у нас есть. Кто знает, где я рожусь в следующий раз? Сейчас у меня есть возможность быть в святой Дхами, принимать умовение в Ганге, слушать Харикатху. А что будет в следующей жизни? Где уверенность, что будет то же самое? Такая же уверенность, да, да, да, такие же возможности. Если вы почитаете то, что пишет Бхатюна Такур, вы увидите, что по устройству Бхагавана… А, то есть Ганга очень много раз меняла свое направление. И вот это место даже, вот, где мы сейчас сидим с вами, было под водой. Возможно, 200-220 лет назад, в соответствии с тем, что писал Бхактин Токур, Ганга вот там протекала. То есть по-другому, не так, как сейчас. То, что сейчас... А, то есть то сейчас Майпур раньше было на Навадвипа была здесь. То есть все было иначе из-за того, что Ганга изменила свое течение. Время от времени Ганга смывает все, берет все в свои воды. Даже сам я был очевидцем того, что вот Рудрадвип здесь неподалеку. Есть Симатадвип, Мадрадвип, Рудрадвип и Рудрадвип не так далеко отсюда. Там есть храм, который установил Прабхупад. Три или четыре раза храм уходил под воду. Они забирали божества, устанавливали в другом месте, а потом возвращались. Три или четыре раза. То есть только на моей памяти это такое было. Три или четыре раза. То есть Ганга постоянно меняет свое направление и разрушает все на своем пути. Точно так же Алакананда в Харихаракшетре. В Навадвипе, где Матхашидара Махараджа, там есть... То есть там тоже ганга меняет свое направление, то есть, то место, где мы сейчас сидим, 200-220 лет назад, было под водой. Потом Ганга опять сменяла направление, и это место стало сушей, и по мы у нас есть возможность получать даршан, место явления Гауранги, Махапрабху и Йога Питха. Есть и читание Матх, там и Дом Шиваса Пандита, Все это в точ, с огромной точностью было открыто. То есть читание Махапрабху открылось с точностью. То есть раньше даже Параматала была здесь, на этом берегу. А теперь острова разделены Гангой. А в Багатам написано, что Нараджи Махараж делает наставление кому-то, что иди прими омовение в Матхване, когда они находились в Матхване. Пример мы видим в Ямуне, но там сейчас в Мадхуване нет никакой Ямуны. Вот в действительности в то время у Ямуны было много ответвлений, и там она протекала как раз-таки в Мадхуване. То есть Ямуна также меняла свое течение. И была значительно шире. Итак, все меняется с ходом времени. Но нельзя забывать, что Вриндаван вечен, и он неизменен. А Друва Махарадж как раз-таки там совершал баджан, и Нараджи Махарадж сказал ему принимать омовение именно в ней, в Ямуне, которой сейчас там нет. я Вы помните, с какой шлоки я сегодня начал? Завтра я объясню ее. Старайтесь правильно использовать свое время. У вас больше не будет такой возможности, какая сейчас. Старайтесь правильно ей воспользоваться.